Привет, мой дорогой друг. Как твои дела? Это твой знакомый Розе. Мне подписчик скинул интересные скриншоты. Очень интересные скриншоты. Где написана локация, уровень, точность защиты и снижение урона. Там резисты. Очень интересные такие скриншоты. Эти скриншоты я скину в телеграм-канал свой. Если хочешь, можешь посмотреть. Подписчик сказал... Это для твоих будущих видео, ну почему и не воспользоваться добротой людей, почему бы нет, если разрешают. Итак, перед этим, ребят, не простите меня делать обзоры на Гладов, на Луков, на Копейщиков, на Арбов, потому что банально я вам не смогу полностью рассказать нюансы, локи. И такое. то что я на этих классах не играю, у меня таких классов нет. То не просите меня невозможного, пожалуйста. Там еще задавали вопрос, как разогнать точность. Точность разгоняется только при помощи коллекций. Кристалл души разгоняет точность. Точность умениями, точность ПВЕ видим. Абсолютная точность. Это наверное вот этот стат разгоняет три точности. Точность ПВЕ и точность получается... Эффект кристалла точности, если мы дойдем где-то вот сюда, еще плюс один. Очень далеко нужно идти, чтобы разогнать себе плюс еще по одной точности. Короче, кристалл души может дать плюс три точности, плюс 4. ну там в ПВЕ, ПВП. Плюс 4 точности, видите, уровни моих кристаллов. Сами понимаете, это мало, но это все равно какой-то буст дополнительный. При помощи коллекции. Это карты класса. Видим плюс 2 точности. Мах точности. Плюс 9 точности. Просто от карт. Плюс 9 точности. Теперь Агатионы. Смотрим. Агатионы. Коллекция Агатионов. Плюс 10 точности с Агатионов. Так. А мах точности. Мах урон. Мах точности. Что то не дают Агатионы. Но видно у меня еще не закрыты коллекции. С теми Агатионами. но это такое. Это именно за донат который коллекции. Но от э, коллекции вещей вот именно ну, давай обычную точность посмотрим они собранные собранные вот что я закрывал вот вот эти коллекции самые крутые получается плащ можно скрафтить. Можно пику скрафтить. Вот эти вещи, вот эти, вот это раз, два, три, четыре. Вот эти четыре вещи выбиваются с глудиновских свитков, которые выбиваются с монстров. Вот такие коллекции очень легко закрываются. Вот видим точные коллекции там с мечом. Вот точность дает. Это первоначальная точность, которую вы должны закрывать, когда начинаете играть. Вы там много проводите времени в глудине, ролите. Квесты именно с вот этими вещами, чтобы там попадалась хоть одна вещь из предоставленных. Это как перчатки, ботинки и шлем. Видим очень много таких коллекций, очень много, которые дают точность. Видим, вот это тоже с квестов достается. И вот это выбивается, точно скажу, очень много выбивается. В руинах страданий очень много таких выбивается. Печать души, печать души качается, видим, вторая печать дает, она бессосок работающая, дает плюс 5 точности. Печать атака и печать завоевания, видим, плюс 5 точности, по плюс 5 точности. Две печати мы раскачиваем, ну и так же если зарядом души фармить, то точность зарядом души плюс 5 и плюс 11, там стандартная точность плюс 6 дается, то плюс 11 если 6 будет печать, 3 печати можем раскачивать мастерство, ну, мастерство у меня тут ногу сломает, черт ногу сломает, да, но тоже видимо от 1 до 3 можно мах точность вытащить в мастерстве так, теперь дальше идем кольца, переточенные кольца плюс 5, Пятое кольцо на 5 заточить можно они не такие дорогие Давайте посмотрим, к примеру, нужно перетащить кольцо воды. То, что лес зеркал, вы когда дойдете до леса зеркал, вам оно понадобится. Также равнины славы, от примеру, если вы хотите там фармить адену. Кольцо земли и кольцо воды. Там нужно плюс пятое переточить, чтобы на аденовских локациях уже себя нормально чувствовать. Кольцо тьмы тоже пятое пригодится, то что в Луа первый и второй этаж, это тьма, тоже потом дальше. Кладбище это тьма будет. Видим локации с тьмой и.. А тут что у нас? Но ну, это очень далеко. Это очень далеко вода. Видим огонь. Чтобы были плюс 5 это по-любому. Потому что кольца на резист вам дают точность. И плюс вы меньше тратите баночек. На какой-то хайлевельной локации постоять. Там покачаться, а не пофармить адену. Вот такие кольца можно поперетачивать. Я думаю плюс 6. Восстановление МП. Но я сюда и лосики не кидал. Не знаю, лучше ловить урон. Также можно в кольцо словить... Дополнительно плюс две точности. Ну такое, ну лучше урон ловить. Я думаю, лучше урон ловить. Переточенное кольца еще дают точность, так идем дальше. Пробуждение плюс две точности дает. И то это, наверное, первые три, когда вкачиваешь, что точность дает весь урон и клит, вроде бы. Две точности сапоги величия дают. Ну такое, можно вещами собирать. Ну в целом я показал, рассказал. Это в основном карты класса Ягатиона, но это такой донатный путь. Но если со всего собирать, вот что я показывал, неплохая цифра выходит. На экране, можете видеть на экране первую табличку. Все таблички будут в телеграм-группе, если тебе интересно, можешь зайти, посмотреть, скачать, если тебе нужно. Западная часть моря Спор, давайте посмотрим, где она находится. Видим западная часть моря Спор показывает как, ну, Лес Зеркал и западная часть моря спор. Мы видим, нужна 140 защиты, 130 точности и 30 снижения урона. 63 уровни. Резист Земля. Да. что он падает. Неплохо синьки так-то. По 3 синьки с монстра есть. Видим Лес Зеркал стоит 150, 155 точности. Ну, примерно я могу сказать, что Лес Зеркал примерно так и есть. То, что у меня были такие статы. Я был 66 левел. Я там некоторые спаты мог нормально выфармливать. Вот возьмем Лес Зеркал. Где зеркалятся такие там есть. Зеркальные мопы там, ну, надо получше буст, потому что они зеркалятся и начинают тебя бить. Много банок уходит. Такая неплохая локация для мага. Я думаю, для миличника будет, там для глада тоже неплохая. Ну, можно вот посмотреть вот эти таблички. Вы сами видите уровни примерно. Болото Спор. Там равнины Забвения. Равнины ожесточенной Битвы. Это, это что такое? Равнины Неистовства. Это может оно? Равнины Неистовства. Равнины Забвения. Это, это где я стою? Просто очень непонятно немножко. Бассейн Забвения. Ну, аденовские локации, видим, да? Это, ну, давайте тогда начнем. Равнины, если берем равнины славы. Потом идет лес зеркал. Равнины нистовства, наверное, да? Вот это равнины ожесточенной битвы. Очень интересно. Вы кто вот видите статы? Напишите в комментариях свой класс. Какие у вас статы, там защита точности, где вы стоите и как вы стоите, там затраты банок или нет. Если вам не сложно. Равнины неистовства. Давайте посмотрим. Видим ветер, да? Да, это оно. Равнины ожесточенной битвы. Равнины неистовства. Видим 165 защиты. 160 точности. 66 уровень. Ну такое. Ну смотри, магу там очень плохо стоять. Вот именно вот здесь очень плохо магу стоять. Потому что там дальнего боя очень много. Равнины забвения. Бассейн забвения. Долина забвения. Это наверно бассейн забвения. Что там, что там, ветер, да? Равнины забвения. Ну Безмолвие наверное. Бассейн забвения, вот это наверно бассейн забвения, я не понимаю. Так а посмотрим по статам, давай. Не, бассейн забвения это наверно вот это. Долина безмолвия. Это а что там жестче мобы. наверное, я так скажу. Видим защиты 155 точности 165. Так давайте посмотрим. Мажет ли мой персонаж здесь? Вроде не мажет. Ну, значит, табличка, она достаточно точная, так сказать. Тихая долина. Тихая долина. Это что это такое за тихая долина? Последние земли, наверное. Подождите. Тихая долина. Если мы посмотрим, а резис, что тут у нас? Так, не это не она. Тихая долина. Запретная врата. У нас локации такой еще нет? Или что? Не пойму. Вот непонятная очень... Тихая долина. Очень интересно, очень. Но ну, некоторые названия отличаются. Я думаю, там какие-то таблички с Японии, там с переводами, я уверен. Башня слоновой кости. Вот вчера видео было. Резис земля, огонь. Ну это все правильно. Второй, первый второй этаж защиты. На первом нужно 130, точности 120. Так, на втором 160, точности 150. Ну, могу согласиться. А вот третий этаж, ну такое, 160 точностей очень мало для третьего этажа. Не знаю, у меня по мобам иногда не попадает там. Там каждый четвертый, пятый мажет. Ну, у меня получается 100, 180 точностей и я не попадаю по мобам. А тут в табличке написано 160 точности. Может быть я ошибаюсь. Мне говорили, что каждый, вот каждый персонаж там взять, нож, глад, лук... Копейщик, неважно кто, каждого персонажа свои статы, на свои локации, как бы, ну, я проверить не могу, я могу только довериться этим людям, возможно вы что-то знаете, то напишите в комментариях. Вот третий этаж слоновой кости очень спорные статы, 65 плюс видим, третий этаж башни слоновой кости. Так идем дальше. Печать Шери. Огонь это печать Силихолдан, которая уровень 64. -й. Защиты 180, точности 145. Ну, соглашусь полностью, очень полностью соглашусь, потому что видим 190 защиты. Мой персонаж просто стоит супер там, очень хорошо выносит мобов. Так, дальше идем. Башня дерзости, первый этаж, 67 уровень. 180 защиты, 160 точности. Ну, да, примерно да, 200 защиты 200 точности, согласен полностью, то что я не, иногда не попадаю по мобам конечно по урону не написано но я бы сказал вот немножко мах урона и я хотел бы потестить вот на 30 мах урона, то что вроде бы я на кладбище как бы стою хорошо но, но в целом мне у, или, ну, урона не хватает, вроде попадаю по мобам, но урона не хватает убивать их быстренько Потому что они окружают, они больно бьют. защитой полностью согласен. 200 защиты, надо больше защиты. Потому что больно бьют мобы. Видим тут резис не написан. Но тут тьма, это точно тьма. Печать сирены. 70 уровень, 210-200. Печать сирены, это что такое? Запретные врата, поле может быть. Очень интересные такие названия. Может это еще в будущем будут локации какие-то интересные. Печать сирены. Тьма, святость Тут у нас что идут монстры Так, тут видим святость, монстры идут И тут тоже как бы если посмотрим, тоже святость То есть резист тьма, такое печать сирены Так, и поле А, вот поле барани Башня дерзости 2 Подожди, край земли, это что у нас Без понятия, тоже опять Поле брани, это наверное Поле бри... битвы, наверное Поле брани, поле битвы ну соглашусь, 220-220 где-то, 73 уровень, поле брани, ну вот такие вот таблички, не знаю как вы, напишите пожалуйста если у вас такие статы, где вы стоите в локациях, хотя бы начать вот западная часть моря споры, если вы там стоите, ваша профа, ваши статы и как вы там стоите хорошо, сколько фармите в час, очень интересно, очень интересные таблички. Спасибо подписчику огромное. Спасибо за эти таблищечки. Ладно, с вами был Розе. Всем до новых встреч. Если тебе нравится, что я делаю, лайк, подписка это обязательно. Всем до новых встреч.